Всем привет! Сегодня у нас 9 июня. Буквально на днях должен уже активизироваться карась после нереста. И сегодня я вам покажу хитрый поплавок именно на карася, который в народе называют пьяным. Ну что, погнали! Для его изготовления потребуется какая-нибудь яркая вот такого ядовитого цвета трубочка от картеля, пару палочек от чупа-чупсов, кусочек твердого пенопласта, также вместо него можно использовать винную профиль. Немного проволоки из нержавейки, клеевой пистолет, дрель, ну и может быть еще кое-какие инструменты. Для начала формируем тело самого поплавка. Берем пенопласт, приблизительно по центру вкручиваем туда саморезик, подгоняем его к шляпке, чтобы он не прокручивался, и зажимаем дрель. Затем при помощи крупной наждачной шкурки формируем тело. После того, как тельце поплавка сформировано, более мелкой шкуркой можно его заполировать. Вот что получилось. Ну и дальше при помощи круглого надфиля чуть-чуть подгоняем, чтобы трубочка туда туго входила. От палочки чупа-чупса отрезаем вот эту вот часть, где вот этот вот есть вырез. Другой делаем точно так же. Трубочку от коктейля обрезаем по гофра. Вот эту вот Палочку я использую, во-первых, для того, чтобы поплавок был жестким, а во-вторых, как вы можете видеть, за счет белого цвета он становится еще более таким ярким и кислотным. То есть два в одном. Оставляем где-то по полсантиметра с каждой стороны и отрезаем. Вторую точно так же. Теперь из этой проволочки нужно сделать три колечка. Вот так вот сгибаем, поджимаем, чтобы колечко было поменьше. И откусываем таких надо сделать три штучки после этого два между собой надо соединить вот таким вот образом ставили теперь при помощи круглогубцев и плоскогубцев скручиваем одну и в другую сторону лишнее откусываем вот такое вот соединение у меня получилось третье колечко просто скручиваем также лишний хвостик откусываем. Дальше потребуется клеевой пистолет. Включили его, пока он нагревается. Примеряем. Сейчас нам надо вот это вот соединение клеить вовнутрь вот эти вот трубочки. Когда пистолет нагрелся, загоняем вовнутрь чуть-чуть клея и вставляем один край. Точно так же поступаем с другой стороны. такое вот соединение получилось дальше берем один кусочек от трубочки коктейля эту вот часть туда утапливаем для чего я и делал припуск это вот так вот и точно также загоняем туда клей если клей сюда вылез ничего страшного это потом легко убирается также делаем с другой стороны после того как клей подстыл лишнее убираем при помощи канцелярского ножа очищаем вот это вот соединение. Когда все очистили, вот такое вот подвижное соединение у нас получилось. Теперь можно вставлять тело самого поплавка. Чтобы оно не скользило, здесь также можно немного добавить клея. Прям чуть-чуть смазали и задвигаем. Теперь также можно запаять вверх. Оставляем примерно миллиметра 3, Вставляем туда пистолет, заливаем в нижнюю часть надо вставить третье вот это вот ушко. Также чуть-чуть обрезаем, заполняем клеем и туда вот втыкаем ушко. Пока клей не высох, выравниваем. Получился крепкий неубиваемый поплавочек. Будет очень хорошо заметен на воде. Чуть-чуть счищаю лишний клей упаков. И сейчас попробую вам показать, как он будет работать. К сожалению, я не на рыбалке, а покажу вам это в бочке такая вот красотища получилась. Потратил я ну, минут, может быть, 7 на все про все. Плюс еще видео снимал. Вот Заморачиваться с отгрузкой не стал. Просто прицепил пластинку свинцовую маленькую. Более-менее он сейчас плавает. Я покажу лишь вам принцип его работы. Вот, к примеру, забросили вы его в воду. Вот, как видите, он плавает. И то есть вот малейшая поклевочка карася, если он приподнимает... Корм со дна. Как видите, поплавочек сразу же ложится. Вот такой вот, друзья, у меня пьяный поплавок получился. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Что-нибудь пишите в комментариях, свои варианты предлагайте. Всем спасибо за просмотр и всем пока!